Мне слов как бы выразить От сочувствия с болью Все то, что ее больше попросту нет. Ушла так внезапно январской порою, Померк в одночасье в моей душе свет. Теперь в памяти ей некролог оставляю, В стихах посвящаю я и не самой, Пусть каждый о ней, об актрисе узнает. Звезда нашей эры, хороший, простой. И не скупясь на слова посвящения, Ее не хватать будет также теперь. Сегодня в январский день воскресенья Будет свеча очень долго гореть, по фильмам она нам запомнилась, прочим, Актриса сыграла немало ролей, В серьезных таких, комедийных, вся очень, И память вся светлая будет о ней. Лишь остается соболезновать близким, друзьям и товарищам, Театра, кино, актером по цеху, Кто знал ее слишком, талантливый дар, Абсолютно ее, вся тяжесть и горечь Легла близко к сердцу, уже не вернуть Ину снова назад, не могу я смириться С подобным протестом, что смерть так диктует Загробный обряд. Спасибо, любимая. Наша актриса внесла свою лепту театр и кино. Уходишь в тот мир со своей душой чистой. Спасибо тебе непременно за все. Все лавры тебе абсолютно без листи. Тебе поклонюсь головой до земли. Мы все тебя любим, как правило, вместе. Земля будет пухом. В январские дни. Спасибо тебе, уважаемая, дорогая Инна, наша любимая актриса театра Ики.